Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о стоимости финского проекта. Мне очень часто приходят на почту просьбы или пожелания Сергей, хочу построить такой-такой дом, есть краткое описание, хочу заказать финский проект, сколько будет стоить. То есть нужно, в принципе, я скажу так, что идти от обратного. Это видео вам сейчас расскажет, что финский проект, фундамент, стены, кровля, будет вам стоить примерно 8 тысяч евро. Вот, от этого нужно исходить. Если вы готовы к этой стоимости, то тогда мы можем продолжить. Вы можете написать не на почту, я вас сведу э, с проектировщиками. Но вам не будет там какие-то типовые проекты, которые э, вы будете, ну, скажем так, вам отдадут комплект документов, и вы там что-то сможете сами поменять или применить для всего эти узлы. Нет, это время Ларихона, оно давно прошло. Технологии двигаются вперед, соответственно, там было набор из трех углов, там, трех узлов таких, такие перекрытия, такая стропильная система, и все, то сейчас это все намного сложнее, сложнее, намного, э, скажем так, прогрессивнее, это мир меняется, он движется вперед, поэтому нельзя вот так взять и от одного дома применить ко всему пару узлов, какой вы там купите проект себе типовой, с какими узлами, с набором, то есть перехрестное утепление, да, хорошо, я согласен. Но у нас есть такие проекты, которые не то, что есть такие проекты, а очень часто проекты приходят э, в связи с индивидуальным строительством, да, человек захотел там определенные вещи, хотелки. Соответственно, проектировщики под него уже сделали, но нужно еще сделать помимо красоты и расчеты нагрузки, что будет, как работать и что чем компенсировать. И поэтому просто взять что-то обшить. По одному принципу. Нет, там будет половина нужно делать стандартно, половина нестандартно. Постоянно копаемся и смотрим чертежи. Потому что что ты, когда ты делаешь, ну, скажем так, 5 проектов, да, и ты потом думаешь, ну, все, шестое уже думать, ничего не нужно будет, все стандартно. Фига с два. Чем дальше делаешь, тем больше ты в этих проектах и сидишь. Да, конечно, потому что мы как опытные специалисты уже работая, ну, в примерно одинаковой, скажем, структуре, да, то мы знаем образ общий. Но мы всегда используем чертежи, смотрим и сверяемся. Потому что могут поменять либо шаг стоек, либо там, количество крепления, либо еще что-то внести, какие-то изменения. Мы никогда об этом не знаем. Это все есть в проекте. И эти проекты, они постоянно изменяются. Потому что меняется то один гипс, то два гипса, то нужно поставить там крепкий гипс используется для чего-то то нужно там то фан фанеру использовать то там то там я конечно люблю говорить фанера не знаю почему но я так говорю вот учусь фанера в общем смысл в том что не стройте иллюзий и получается так что вот я как человек который занимается давно этим делом и скажу чем дольше я занимаюсь тем я понимаю что больше нужно вот именно смотреть проект потому что все, что вы будете делать самостоятельно, вы будете делать кучу ошибок, тратить время на то, что вы их сделаете, эти кучу ошибок, и потом еще тратить огромное количество как времени, так и денег на то, чтобы их исправить. Поэтому, если хотите построить, получить финский проект, Пожалуйста, обращайтесь, цену я назвал. Полный проект с электрикой и э, коммуникациями будет где-то 10-12, там, ну, средние цены, я говорю. Там все будет все равно зависеть от индивидуального. Если кто-то хочет построить дом в Финляндии, пожалуйста, стройте, потому что у вас шансов вообще никаких нет. Здесь строительство начнется с разрешения на строительство. И только так а разрешение вы получите только когда у вас есть утвержденный проект а утвержденный проект вы получите когда вам проектировщики посчитают а как прежде чем проектировщики посчитают они должны получить условия на текст э, на проектирование соответственно это целая цепочка без которой вы по сути где-то в лесу вы можете себе дом построить и жить там ну грубо говоря но он ни, никогда не получит ни адреса, вы его не сможете не ни продать ничего, это при условии, если э, никто не спалит, скажем так, ни у кого там лягушка никакая не заквакает, и, э, скажем так, не сольют вас. А так еще получите штраф э, и плюс все эти проектирования, конечно же, можно будет сделать по итогам, если кто-то возьмется, потому что нужно будет э, это все изучать уже, как это делалось, кто возьмет на это, от, за это ответственность. Это будет очень сложный процесс. По сути, это ну, выкинутые деньги, потому что вы не сможете его ни в коем случае ни продать, ни заложить, ничего не сделать. Это бессмысленная трата средств и денег. На этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч. Пишите, если кому-то чего-то нужно. Удачи!